Так, Олег, я тебя уже вижу через... Привет. Эти оболтусы спят. Такая, Стоя. Вот, этот не спит, а этот спит. Это спит. Я а... сейчас этот, пойду помедитирую минут пять. Сейчас а пойду. А сейчас, сейчас. сейчас я тебя исцелю волшебный снарядом. По-моему, они просто Я я уже хватило. У тебя что-то для меня просто, по -моему. Так, ну улица что, ночь? Ну, мне кажется, да, там ночь. Да. Мы же ночью выходить не будем, поэтому мы не сумасшедшие. Да. Один ты сумасшедший. Да. Ну, мы на улице? Мы на улице? Может, его там порабощат? Может, его волки сожрут? Так. И весело. Будем что? делать. Блин. Ничего подобного даже предположить не мог. Телевизор еще не работает. Ага. Может включить, попробовать какую-нибудь передачу. Так. Телевизор не работает. Ты подожди его. включить логично. Здесь пока вообще ничего нет. Это, за такая. Это алтарь вроде бы или как? Здесь вроде бы крафтят броню и все такое. Вот. А это что за книга там, там лежит? Разве, Смотри, там книга лежит. Там Ой, лежали книга? книги, я сейчас одну убрал, там лежала о, книга. Фолиант-арканы улучшают лев, любой жезл, достаточно о, до уровня, продвинутый. Не знаю, что это, она не открывается, ничего. Два волшебных ладно. снаряда, там книга. Да, это я положила, а там еще была другая. Так, пошлите на улицу. Да вроде ночью. Ну, ладно. Я знаю. Ну, ночью ночью? ночью ну, самое то выходить, по потому что, потому что. Жизофрения. Да, ну, Рыбки нет, нет. Блин, жалко то, что мне меня... очень красиво Витя ночью. Да, только... главное, чтобы нас не... Тут тоже рыбок не Вы это видите? Там, а, там рыба! Там какая-то рыба! Это моя рыба, дети. Это рыба. А вдруг это... Друга, это не рыба, друг, она не Я О, попал нет. в эту рыбу. О нет, она отравлена или нет? Она от это это это, О, рыба. Это не рыба, да. это человек. человек. О, У рыба. него корона, давайте украдем. Он задыхается. Ты же за что, господи? Но ты рыбу превратил. А, ты вообще кто? А вы а кто, кто такие? Я мак. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что не это не такое? такое? Отбивать, босс, я маг маг Ой, лидер магии а, я может сказать ну в принципе ученик самого мага воды ну понятненько с тобой ты какой-то маг какой-то mm -hmm. ученик воды ученик королевство где был там маг не тренировал разрушилась видно я попал в речку и ну, чтобы я не умер от воды, у меня заклятие подводного дыхания, я попрошу, да, как-то. Понятно. Ну, мы тебя примем к нам. Понятно. Может, я корону сниму? Да, так. Чтобы... Пока, да. Ты сейчас не король. Король здесь. Так, пошли да, к нам в базу. Да, конечно. В базу к нам. Так. Идти, с... проходим. Заходи проход к нам в нашу. Наше... А да, у нас тут вот зеркало. А где мы спим? Мы на полу спим. Mm -hmm. да, вот у У меня единственного есть своя кровать. Ой. Неправда. Мы просто разграбили. Вообще-то есть вот. Неправда это фейк. У вас тут все просложно, так красиво. Ой, я Привет. Алло, да. я сам себя в зеркале вы... махаю себе. Ой, ой. И не ломай. Так, здесь у нас Салей. кухня, еда там, рыбка, картошка, курица, ой, самое главное. Как вкусно, картошку. Тут микроволновки, блендеры, мендеры, шмендеры. Сравни микроволновка лучше. Здесь что у нас а что раз... а тут блендер? Как, что с блендер, с ним? давайте в него картошку засунем. Ой. Моя еда. Отдайте а мою курицу. Кто своровал я мою курицу. Вот, а, как, а сколько у тебя я было? Отдай а, книгу. Ой, ешь корола. Да, только у меня там было 49, остальное там вдвоём. Ну ладно. Как Какая-то книга? У меня все равно как-то. А, по подожди. Ну-ка. Поставьте туда что-нибудь. Ну-ка, одну курочку. Ну чё, она не Отдай мою курицу. А что это за миксеры По-моему, сюда можно положить яблоко. Может положить сюда картошку? А? Надо... Ну, давайте поставим. Вот надо спозиционировать какого-то звука. Значит, зв... Так где Олег? Его долго. Или как его там? Ну Олег, вроде бы его зовут, я не помню, кто там, там стоит. Может, О, Наверное, на мы так послушали. уже рассвет, так пошлите в в эту. Деревня, посмотрю. О, люди. Там, блин, а а, а, это, а за... О, здорово. За... Это мак воды. Интересно у тебя палочка. У... Да, а, я не, не буду мак огня. Но пока я только не открыл свои способности. Я... Нам, я нам надо сделать тоже нам палочки. Бомж это разрушенная <сحús> деревня. Да. Это что за бомж там спит? Что за что это? Какой там бомж? Там какой-то бомж спит. Ой, Подождите. Погодите, покажите погоди, погоди, погоди, погоди бомжа. Эй, бомж. А Тихо. Я его О, привет, бомжик. А, мы что, мы и... жили в этой деревне, а? но потом пришли, и нас в деревню а уничтожили. Сопля, уничтожили. Да, вот сопля... А Ты тоже фиолетовый подозритель. Ах ты что он меня бьешь? Обычный человек, вот он тоже фиолетовый. подозритель. Ма, уйди. Да. Да. Да. Уйдите. Да. Мы, мы... Ах ты, а ты как здесь мы оказался? Да, ты как здесь оказался? Это запрос. Вы давайте. Говори, а иначе. Да, мы, говоря, я нафиг не знаю. Ну, отключай быстрей, что ты так долго думаешь. Ты как я отрубился? мне как я отрубился. Ага. А, тебе прилетело на голову. Одоромено Кто-то тебе на голову прилетел. Наверное, земля. И ты И ты тут очнулся вот в этой канавке. И ты очнулся тут в канавке. Ну, либо на тебя упал вот этот вот этот песчаник на голову. Как раз вот тут летело что-то. Либо тебе что-то летело. Жизнь, так, ладно, пошли. О, Олег, мы ты ой, Это маг воды, воды, а это, не знаю, это просто человек. человек. Нет. А ну, тебя это как Друг? вообще зовут Друг, <свят> а а там? А, а где, там? Зовут, кстати, да. а <свят> где <свят> с нами? А <свят> мы <свят> живем <свят> в этой деревне, где-то <свят> в доме там. А, вот тут да, ты дорогие. можешь поселиться. Я Ладно, мы, мы тебе обеспечим дом. Да, я тебе сейчас обеспечу. Ну, что, всех бомжей так, будем Олег, собирать? Ты купил да, кирки, мы будем когда я просил? Теперь теперь будем вот я бы ты собрали. купил да, кирки, которые я, да. я просил? Я сказал, что я бомж. Мне кирочки. Я Раздай кирочки. Раздай кирочки всем. Стою. Ой. Погоди, я изучил много еще магии. Я знаю, то, что мана не бесконечная. Какой цвет? Не цвет. У каждой цвет? палочки мана не бесконечная, да, еще верно, ты сказал. Ну да. это магия моя. Там вообще там а надо еще что-то э, приборить, это такое, то, что или изделие, ее выпить, и мана так, вот такая пополнится. А да, магия. Моя. О, это что? Ах, что мы не знаем. Что ну, же не, это? Да. Наверное, это? Наверное, топор. Волшебные палочки, волшебные О, топор, наверное. А у меня у него смотрите. Что это может быть? Наверное, это волшебная палочка. Да, я сейчас всех... Раздай ему. Дай Ой, вот эту. Мне этому. больно, вы достали меня. Так, все, Вот здесь в горе короче, ищем да. руду. Они называются кристаллы какие-то. Где-то сверху. Обычно, где находятся кристаллы, всегда появляются какие-то плиты. Может, магические или какие-то. Короче, надо находить плиты в горе. Шо, надо знать, искать забыл. плиты и копать где-то прямо вперед, назад, там лево, вправо, без понятия. Я нашел, я нашел, а, я нашел, зеленую какую-то. Добывайте. Зелёная, Согласен, я тоже нашел. Смотри, э, давай. Может, может быть, ты от меня? Это я добыла, не ты. У -у -у. А ну, потом не знаю. надо пометить, растёт. где мы добывали. Они тут еще может появляться. Же могут а, чё? Точно редкие. Спроси у Олегу, у меня нет, у меня одна кирка моя. М а, Trinity, нет, а нет, есть, на. кирку. Ищите, ищите. Так, на вот так вот обойдем. Пока я не вижу ни одной. Так, плиты, плиты. На F. Посмотрим на F. Я застрял так. Я пытаюсь выбраться и камнем вверх. Здесь нет. Так, так вот а, Вот плита. Вижу внизу. Так, я ее вскопаю. А на F. Или нет? Стоп, где она? Вот плита, вижу. И вот тут плита. И ты? Сверху сейчас смотрите плитку. Я нашел. Я сейчас пытаюсь выкопаться. Я куда то закопался. Мне кажется... Привет. Ой, я нашел плиту. Привет. Ой, я нашел один. Я нашел два оранжевых кристалла. Где ты нашел? Ой, это паром. Где ты просто нашел? Ой, тут... Ох, я что-то... Выбираемся. Короче, два... О, привет, так, сейчас копайте. встречаемся на улице. А тут ничего не видно. Так, Встретимся ну, вообще... на улице. Ну все, был, я, был, я был, больше я не, не вижу плит. А сколько ты добыл? Какой-то а, грозовой ледяной кристалл. И ледяной кристалл. Блок зеленого кристалла. Блок зеленого кристалла. Блок зеленого кристалла. Это... Я их не выя нашел. Я вот такого вот нашел. Серьезно? Серьезно? Спасибо за угол. А я ничего не нашел. Огненные всего два. О, камень. О, камень. Камень. Так, у огненных О, мало нам, ребят. Надо еще искать. У огненных нам очень мало. Вы посмотрите, тут 7-8. А, Где-то тут, значит, О, может быть, еще есть что-то. Так, hoop, смотрим на F. Ф. Смотрим вот так вот, как я. F это... Да. F. Ha f. F. No There's f. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. Смотри. Мало ли, может, пропустили что-то. Ладно, что пока больше водой? плит не вижу. Ладно, оказывается, это самое редкое. что она под водой? Нет, под... а чего бы под водой? Ой. Плиты под водой, они не появятся, наверное, мне кажется. Хотя, нет, они сломаются. Нет, они просто сломаются, их не видно будет, все верно. Так, вот так вот сделаем. Улиный кристалл под водой. Придет испарение и придет пипец. Так. Так. Огненные кристаллы. Теперь пойдем-ка... Будьте на улице, мне надо зайти. Куда зайти? А мне надо отойти. Вы на улице. Выйти. А я не понимаю, зачем эти кристаллы? -то? Так, кристаллы. Ну, а, моя догадка была верна. И, и вот так вот. Поднять. Нифига тут по получилось. Какой... Да? Да, да, Нечто. У меня есть супер идея. Ай, смотри, смотри, ай, извини, так, извини. Ай, помоги, помоги, такая... делал... помоги. Кто это ударил? Я упал Его? от тебя случайно. Семёй, Ой, друг, друг. нет, ты люди, умираешь. Люди, я знаю, я знаю, где кристаллы, я знаю, где кристаллы. Люди, это я... что? Я знаю, где кристаллы. Я... Покажи, где кристаллы. Я знаю, где кристаллы. Кристаллы, скорее всего, в этой скале, вот там на 360 градусов. Идите там. Хм... Вот ты, и да. ты, фиолетовый. 360. Иди, вот даже нету. Что вы Вода течет, вода течёт, срочно. Вода течёт, очень хорошо вода. О боже, я, наверное, сегодня не спал всю ночь, у меня уже глюки. А что-то я не вижу ни одну плиту, тут просто земля. Вас понять? Пойдемте. Закрой вот эту вот э, дырку, зачем ты ее сделал? Я киркой ударил свою палочку. Олег, иди сюда. Тадам, ой. Ай, Та классно. Ой. О, тебя своя собственная палочка. Это мороза. Кайс, ну, ну ты что ты накопали. Это палочка льда. Ай, класс. Думаешь, она мне подойдет? Да. С чего ты взял, то, что я... чего? Хотя... Ну-ка, дай мне. Не-не-не-не. не, -не, -не, -не, -не. лёт подходит ко мне, я вообще тебя я... А а вот тебя, место тебе обещаю. Так, а вот тебе, тебе вот подходит меня. по твоему, по твоей одежде, вот помню, это. Грозы. А такого... Или ты хочешь быть не грозой? Ты грозой или не грозой чего молчишь хочет... я понимаю его жесты он молчание, хочет... знак, согласия. А. молчание да. знак согласия я только сделал две мне хватило кристаллы на создание только двоих но у меня есть еще зеленые кристаллы вдруг из них получится создать какую-нибудь палочку природы Не настолько я знаю то что способность можно комбинировать, То есть, земли можно комбинировать. это природа. А кто земля? Земля, земля, землей. Вот так, земля. Ой, а кто да. земля? Будешь землей? Давай. Давай. Держи. Так, заклинаний пока у вас нет, потому что я еще не делал. Так, а, с... а ты кем хочешь динам? стать? Я не было с нами в правлении. А не, не знаю, я... у нас кристаллов нет, все. Этот, да, это как дождь в июне на нас свалился, у него уже есть магия. Этого, это уже давались магии. Убадьте его бить, я сейчас тебе, вы тут мусор тебя... всякий раскидали? Слушай, ты серьезно? Ну хотя бы спрятать это. А, давай используй на меня побольше заклинаний, больше маны тратишь. Не больше у меня и дополнительная мана есть. Ну да, закончится, а потом так, ладно, исправить. этот, как тебя зовут? Мы ä, по домам пошли все. Да, Флинди. Флинди. Мы все по домам и ты по домам. Ну хотя. Да. Хотя у тебя дома у тебя, нет. Блядь, уже дома ну, не ну там а переночу где-то там, не Привожи. знаю. Да, вот у, нас... О, у, у меня ты. тоже Дай. дома нет. Я вот ночью там под деревом. сплю. А, вот Ладно, все, давайте ребят, да. давайте, ребят, пока. Давайте, ребят, пока встретимся. Так, Деми мне туда, в ту сторону. У меня новый дом. Все. У меня вообще нет дома. Я думаю, что могу поспать под водой. Да, поспи. Но только... Так, все, ребят, потихоньку грусти. Кстати, помнишь, что... их нельзя наложить на дыхание. Так можно О, не но... знаю. Сейчас проверим. Я посмотрю, можно. Ну-ка, ну-ка дай-ка мне палочку. Что у тебя да нет, нет маны? А дай... мы можем ее восполнить. Я, тут стоял себе. Я тут... Ой, как Я она не долго не... восстанавливает. восстанавливается. Тебе хватит ненадолго. Я тут все время стоял. Держи не, не поймал, ты, Может, RIGHT <years> ну так, а? скинь мне. У него же есть вроде какая-то мана. Зап... Так, мана. Сейчас мы зарядим тебе тоже маной и волшебный I снаряд. I тебя почему-то два. Ну ничего, S right. держи. Okay. Фиолетовый, кажется, это Так, а я посмотрю, что у нас по книге. Что делает эта книга? Ладно, потом. Ты прогуляешь.